Всем привет! Сегодня мы находимся в торговом центре столицы в нашем магазине на втором этаже и рассмотрим с вами костюмные ткани, которые здесь есть в наличии. Давайте по порядочку. Смотрите, костюмная ткань здесь с вискозой и полиэстером. Очень красивый принт. Это мелкая клеточка, она невероятно приятная на ощупь, не просвечивает. Белый фон, но он не просвечивает. Довольно плотная и она хорошо ну, пластичная. Она мягкая, пластичная. Из нее получится отличный пиджачок. Дальше у нас тоже идет клеточка. Она тоже довольно мягкая, но помельче. Есть вот такая серая клетка. Здесь ткань тоже с небольшой такой ворсистой фактурой. Она не просвечивает. И очень мягкая и очень приятная на ощупь. Есть еще вот такая большая клетка серая и белая клетка. Легка ворсистая, то есть очень приятненькая и не просвечивает. Смотрите, можно шить и брючки, и юбку, и также жакеты, пиджаки. И платье. Платье тоже в деловом стиле будет отлично смотреться. Вот у нас есть еще вот такая. Вот это более рыхлая фактура. Как твит. Ну, похожая фактура. Смотрите, вот ниточки. Из нее получится отличная юбка. Мини. Сейчас очень модно. И жакет. Так, гусиная лапка. Вы очень часто спрашиваете принты гусиной лапки. Да, это сейчас в тренде. Это популярно, модно. Вот эта ткань очень-очень нежная. Она мягкая-мягкая. Есть небольшой ворсик может видно с лица и с изнанки она одинаковая она пластичная смотрите совершенно не просвечивается и так сейчас посмотрим тянется ли нет практически не тянется лапка кусина здесь довольно мелкая где-то 5 миллиметров черные лапочки будут по 5 миллиметров отличная ткань для юбки а также для платья или для костюма. Так, и вот такие клеточки есть. Эти клеточки уже будут довольно сухие. Ну, то есть они по суше. По ощущениям, это более сухая ткань, чем вот эти, эти мягкие. А здесь более сухая ткань. Но здесь в составе, по-моему, шерсть. Да, 45% шерсти. 33%. Они очень теплые и классно будут для юбки. Например, для короткой юбки э, в плесе, Смотрите. Или брючки. Это теплые ткани. Также, смотрите, у нас есть это, вот эта темно-синяя полоска. Широкая и узкая. Она тоже в составе с шерстью. Ткань довольно сухая. Она будет прекрасна для школьных брюк. Потому что она износостойкая есть шерсть тепленькая будет вот еще у нас красивая очень ткань с шерстью в составе здесь бирюзовый оттенок так исчезающая клеточка и черная Сто шерсть. Тоже суховатая на ощупь. Она даже не мнется. Отлично будет для брючек, для, для юбки или для какой-то офисной одежды. Так, запоминайте ее артикул. Пойдем дальше. Дальше у нас однотонный. Здесь костюмная Барби. Из этой ткани получится легкие, женственные очень костюмы с мягкими складочками. Сама ткань довольно приятная на ощупь и немножко бархатистая. Она такая очень-очень приятная. Из нее часто шьют платья, также юбки или брюки. Она практически не тянется, но совершенно чуть-чуть. Это цветовой ассортимент в нашем магазине в столице. Также есть эта ткань на Машерова 10. И на сайте дальше дабл креп дабл креп тоже подойдет для пошива костюмов летних костюмов например Пластичная ткань мягкие складки довольно хорошая красивая и ее можно сравнить с барби состав у них практически одинаковый плотность чуть чуть меньше Костюмная шерсть Смотрите, красивая, очень оливкового такого цвета, с небольшим вкраплением, меланжевым даже. Но она колется. Трогаешь ее, чуть-чуть колется, но она очень теплая. Также очень много у нас костюмных тканей в клетку. Это турецкие ткани с вискозой в составе. Есть вот такие клетки разные, совсем разные. Они довольно мягкие на ощупь. Средней плотности не просвечивают. Он тоже хорошо подойдет для юбки, например, в складку. Смотрите, как красиво складочки держит. Да, вот есть разные виды клеток и цветов. Можете подобрать также для брючек. Ой. И для жакета. Вот этот ткань довольно мягкая. У нее тоже небольшой как будто ворсик есть с лицевой стороны. Так, вот это вот все турецкая клетка. Так, отдельно хочу показать вам еще вот эти ткани. Вот это вот очень красивая тоже турецкая ткань. Здесь у нас в составе идет полиэстер вискоза. Вот такая вот клетка. Она необычно смотрится в пиджаках. Возможно, в полотне вам не понравится. Но в пиджаках, когда вы сошьете, будет вообще шикарный вид. Очень красивый элегантный вид пиджака. Она одинаковая с лицевой и с изнаночной стороны. У нее вот эти вот пунктирные точечки, немного выпирающие ниточки. Ткань очень мягкая. Смотрите, как она мнется. Не мнется, а именно в складке собирается. Она не будет стоять колом. Она мягкая, покладистая и очень мягкая. По ощущениям будет тоже теплая. Есть вот такой вот цвет. Ее вот такой коричневатый. Красивый. Попробуйте шить себе такой пиджачок, жакет, также юбочку. Мы уверены, что вам очень понравится. Также у нас очень большой выбор костюмных тканей итальянского производства. Практически все здесь с шерстью в составе. Они тонкие, они невероятно тонкие, но очень теплые смотрите вот такая гусиная лапка есть пару миллиметров здесь где-то может ну 5 миллиметров есть полоски есть однотонны такая темно-коричневая клетка большая елочка. очень интересные ткани вот эта шоколадная красивая стопроцентная шерсть Также жаккард есть, вот такое вот виде питона, кожи питона. И зебра вот там есть. Вот такая абстракция тоже красивая. В общем, за костюмными тканями итальянскими приходите на наш магазин в торговом центре столицы. Это из хлопка, это как твит. Такая рыхлая немного структура у нее Но очень красивый получится жакет и юбочка Хлопок или он в составе?